Я поднимаю руки, стою на коленях, снимаю тебе брюки. Прими извинения. Заткнись! Пухой гость из Кургана на семерке жигулей с 45-ми курганскими номерами не справился с дорогой и своим состоянием вылетел с трассы, где семерка встала на уши. Но, по счастью, укушенный пилот никого на трассе не собрал и вполне безобидно улетел на заснеженную обочину и, заметьте, даже не поломался, а спокойно раздавал интервью, веселя окружающих своей забавной реакцией на ДТП. В общем-то, только заради этого интервью все и затевалось. Если бы пьяненький пилот не корчил такие смешные рожи. И не показывал бы отсутствие зубов, мы бы, наверное, и не стали делать этот репортаж. Ибо с точки зрения фабульной части все очень просто и безжертвенно. Ну а с таким ржачным интервью сюжет, может, и вывезет. Ремнем-то был пристегнут? Да, да. Даже царапинки нету у тебя, да? Нет, нету. Не пострадал? Аккуратненько А почему перевернулся? Аккуратненько 120 километров это аккуратно? Да нет, я вообще, на самом деле, тоже не Ч мозга-то Домой ехал? Да. Машина сломалась? Нет. Ты не Это не твоя машина? Это не, твоя машина не твоя. Это патрульная машина? Не твоя. А твоя где машина? Я дома. Где дома? Дома? Не твоя, не, не, не патрульная, не патрульная. Не, никому не тронет. Понимаешь? Давай домой. Да ты на чем ехал-то? Домой. На чем ехал-то? Домой я ехал. На какой машине? На Давайте, домой. Ты на такси ехал? -то? Нет. А где твоя машина? Дома. А здесь надо что делать? Я до, до, до дому доеду и поставят мою. Давайте, мы... Модные парни. А как зовут? Тебе как <свят> не, ну вы поняли, да? Водил, гнал под 120 в таком нажратом состоянии, что даже не почувствовал, что встал на крышу и не знал, где его семёра. Смотрим реакцию водителя, неожиданно узнавшего свою ласточку. Какой неприкрытый артистизм! Что у тебя тачка? -то? Пятигранник, он перевернули ебаный. А он у тебя на крыше был? Ну. А, ты на крышу перевернулся? На! Во, во, во, во, во, во, во Ебать, ракбаза, никуда ебаться? Да и похуй! А ты домой ехал? На, да! На! С Екатеринбурга! Да! Как уебали, нахуй! Тапочки слетели? Так еще две тапочки слетели! Там Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Ебать, Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Я поехал. Ты не, ты не А нахуя расстраиваешься? А ты постоянно пьяный доедешь? Да. И в Курганскую области пьяный едешь. Поебай. Что ебай, что молотить. Не, ну мы, уральские горцы, всегда рады гостям. И со всеми традиционно хлебосольничаем. Но с этим курганским гостем нам как-то категорически проперло, что он никого не убил и сам не убился. В общем, можно сказать, и нам повезло, и ему повезло, но все-таки поменьше бы таких бухих, смертельно опасных гостей на тяжелых и твердых предметах. Не выходите из автомобиля, пообщаемся. Друзья, тоже выходите. вот люди, выходим. Я здесь останусь. Выходите, пожалуйста. У нас выделения документов нет, ничего. Мы не знаем вообще обо что надо. вон а потом дальше сей. Вот, сначала вот. вот, приедет чей автомобиль. Друзья, вы требования законные? Вы потом... будете выполнять закон требования сотрудника полиции? А? Закон о требованиях сотрудника полиции будете выполнять? Сначала вы, сначала другой опознание, сначала... Опознание чего? Музыку выключить, голос? А, ну у вас, а у вас есть, извините, у децибел? У есть, децибел, децибел. Здесь, Давайте, есть. Давайте, ну покажите его. Сейчас покажу. Из автомобиля выйдите, пожалуйста. Да не буду выходить. Из автомобиля выходите, пожалуйста. Вы на каком... На, ком... на ком основании? Да. На каком основании вообще в автомобиле находитесь? Нет, во-первых, вы... На данном автомобиле даже документов нет у человека, который нет, направляет. Нет, сначала... Нет. Вы вообще... Вы сначала выясните, на чем <свистит> автомобиль, в гоне он есть Мы будем устанавливать. Счастлив... Что Вы что такое делаете? Плюетесь? Плюнул, плюнул, плюнул. плюнул асфальт, Сюда? асфальт. Вдруг на меня попадете? Выйди я... из я... машины, блин, я... не я... надо, не я... надо проблем, я... давай, давай. Сергей, прыгай. я каждый день колюсом. Отстань, я буду. Героином по 2 грамма. Ну давай, я... давай. Выходи, я Нет, у меня слишком много героина. не выходит из машины. Выйди из машины чем ты лишняя проблема блин нафига мне надо федеральный закон меня сведет меня я я я как я звезда выходи зачем ты замешь проблемы какие проблемы я спрашиваю зачем за проблему давай сергей забыли выходи пожалуйста ладно хорошо мы моя машина выше ой так так нет а вот подавиди всем зачем? Ох, пи -пи -пи -пи. Все там, бай. Бай. В общем, ситуация такая. Сломался на дороге, остановил КамАЗ, чтобы дотащил. Человек вызвался, типа, без проблем. Зацепили жесткую сепку, у него была с собой. Рация говорит, у меня не работает, места не разгоняются, 120-130, видать за меня забыл, я его моргаю, походу думает, что я его хочу обогнать и не дает это сделать. Вы, кто знает этого чувака, скажите ему, что я его не хочу обгонять, я у него на жесткой сцепке, чуть... не обосрался при такой скорости. Авария произошла в Акуловском районе. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Audi А8, двигаясь в московском направлении, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущей фуры. На полном ходу машина врезалась в полуприцеп, который тянул за собой грузовой «Мерседес Актрас». Пассажир. Женщина 1975 года рождения от полученных при ударе травм скончалась на месте ДТП. Водитель Ауди и еще два пассажира, в том числе восьмимесячный мальчик, с различными травмами доставлены в Акуловскую ЦРБ. Сейчас медики оказывают им помощь. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.